Привет, меня зовут Олеся, и в этом видео мы с вами будем говорить о самом распространенном недостатке в нарушении речи – это нарушение звукопроизношения. Я рекомендую вам использовать стихотворение Агния Барто, которое называется «Я нашла себе жука». Итак. Я нашла себе жука на большой ромашке. Не хочу держать в руках, пусть сидит в кармашке. Лапок шесть, глазки два, трещинка на спинке. Вот зеленая трава. На, поешь травинки. Это стихотворение поможет вам эффективно э, обследовать произношение речи ребенка звукопроизношения речи. В этом стихотворении встречаются абсолютно все звуки, которые вызывают проблемы в развитии речи ребенка. Дальше, есть еще вот такой альбом, альбом Иншаковой. альбом Иншаковой, альбом для обследования. Я с помощью этого альбома обследую тоже речь ребенка или целой группы детей. Как я это делаю? Я беру и открываю первую страничку. Здесь у меня свистящие звуки, пока идут по порядку. Звук с и называем картинки. Собака, усы, нос, сумка, автобус, снеговик. С. Семь. Сетка. Синий квадрат. Гусь. Письмо. Апельсин. З. Зубы. Коза. Зонт. Замок. Ваза. Звезда. З. Обезьяна. Газета. Узел. Зеленый. Зебра. Земляника. С. Яйцо огурец, цепь, пуговица, индеец, цветы. Ш, шипящие пошли. Машина, шапка, шахматы, мешок, шишка. же, жук, золоть, Ножик, ежи, ножи, жираф, че чайник, мяч, очки, чемодан, ключ, бабочка, ще, щетка, ящик, плащ, щука, овощи, щепки, р. Топор, ерж, корова, помидор. Трактор, ведро, ре, репа, фонари, дверь, ремень, веревка, брюки, Л, лук, пила, дятел, белка, лампа, молоток, Ле, ель, лейка. Лев, плащ, нет, не плащ, пальто, телефон. Пропустила страничку. И йод еще его называют в звуковом разборе слова Яблоко, майка, юбка, платье, троллейбус, листья. М – мыло, земляника, костюм, морковь, сом, комар. Н – носки, диван, окно, ноты, слон, танк. Б. Бант, бочка, клубок, банан, бутылка, баран. Д. Дом, дым, радуга, дыня, дуб. В вата, волк, совок, диван. Ой, нет, ванна, сова, гвоздь. Диван слово тоже подойдет, но его просто нет на картинке. Кошка, банка, жук, конфета, индюк, кубик. Кеды, кит, пакет, валенки, утки, ботинки. Вагон, рога, губы, голубь, попугай, иголки. Гиря. Гитара. Бегемот. Флаги. Сапоги. Гирлянды. Петух. Холодильник. Халат. Хлеб. Ухо. Хобот. Орехи духи мухи звук хе если вам видео мое чем-то было полезным вы ставите лайк если вам видео не понравилось ставите дизлайк подписывайтесь на мой канал в следующем видео я буду говорить и рассказывать это продолжение будет обследование речи детей. Я буду говорить о связанной речи. Всего доброго, до следующих встреч!